Приветствую всех любителей видео Давил этот как вот. Давил me продолжается. Dark Pictures. Так, ну в прошлой серии мы старался всем отношения хорошие сделать. Почему нет? Комнты эти нельзя. Так, если они за углом, если они за углом, то есть, чтобы подойти к ней, ну явно не за этим углом. Так да что ж ты не мешаешь сесть на дороге, не мешайся. Так, ну все, сейчас уже начинается потихонечку уже разбор. Опа. Обои блестят. Кто, блядь, постоянно ходит и запирает двери? Дюмет? Его помощник в плаще? Блядь, мне понравилось. Это прям сейчас, прям было сильно. Я прям о том же думал. Кто, блядь, ходит и запирает двери постоянно. Так, я не помню, а что комнаты так далеко друг от друга? Стой. Опа. Газет какая-то. Это что, чья-то шутка дурацкая? Откуда это? Это твое? Нет. Это она? Кто? Да. Ты кто? В Шелби. Один ничего так не дало. Не надо. Мы красили одинаково. кого Руки? Это он. Что? Это он. Тот тип сзади. Знакомый? Типа того. Просто все время где-то пересекались. Он был а -а -а. иногда на тех же вечеринках. это я виновата. Нет, так это неправда. В тот вечер мы хотели встретиться. Так. Собирались выпить и пойти тусить. Угу. Я проспала. Ой, блин, У нас away. тогда было не принято приходить одной Шелби ждала, а меня все не было И тогда он на нее напал а -а -а, Что тут хорошего? Это пиздец Я живу с этим каждый день, кто-то в курсе Кто-то оставил, это для меня Это что ]encies? такое? Без понятия Но что-то плохое Что за черт? Опа, стены Легите задвигаются. Чарли. Так, так, так, сейчас что-то нажимай, да? Да, я готов. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Смог. Смог. Я не удержу. Слушай, вам надо бежать отсюда как угодно. Просто сваливайте. Живо. Опа, и все отпустили Джейми! Дверь. Чарли! Ага. Все, о, вот, началось. Было? Я началось. не знаю. Но меня это очень. очень пугает. Уже хоть кто-то уже сказал, что он ты сваливает. Пиздается. А, он пытается открыть дверь. Что делать? Должен быть обход. Да, служебный коридор, вентиляция, что-то. О, какие-то уже. Навыки пошли. Так, у нас есть фонарик. Хорошо. О, фонарик отличный. Мне кажется, где-то картину профукал, если честно. Хотя, сука, картин вроде собрал. Блять. Зачем так пугать? Что у него зажигалка происходит? горит, но она даже не открыта. Мне нравится. Дюмэть. Так. Что у него с башкой? Он был дерган. Куда мы уже не пойдем. Но я тогда подумал, что он просто чудик. Большая разница между чудиком и убийцей. О! Так, значит, это, возможно, Дюмет. Ну, все, они, по крайней мере, Давай думают, что это Дюмет. Ты увидела, Дю Может, он узнал, что здесь убийца и сбежал? Может. Ага. И тот мужик был не Дюмет, а кто-то другой. Тот мужик в маске? Uh -huh. Плюс поменялся. Та ловушка, ее же так просто не сделать. Все продумано заранее. Кто-то хотел, чтобы мы попались. А значит на пароме с нами почти наверняка был не Дюмет. А теперь давайте-ка вы дружно Возьмитесь за руки будете ходить друг к другу Почему? Потому что если здесь везде открываются И закрываются стены То вам советую быть поближе друг к другу Но это по крайней мере мое мнение Потому что смотрите как у них такой разброс Они ходят блядь, по три метра друг от друга Нахера? Это глупо так, тут вроде никаких картин нету. Тут дверь. Проход дальше. Давайте в дверь пойдем, хуй с ней. Сейчас хлоп и ловушка, надо, Твою мать! Что? Стена. Идем ага. дальше. Как у Холмса. Нет, не хочу об этом думать. Ага. Вот ты увидела стену. А значит, держитесь еще ближе друг к другу, блять Так, хорошо, ладно То есть, не, в, не во всех дверях есть проход Но это намек на то, что, блять, он может задвинуть все что угодно Блять, куда пойти тут? Везде все есть Так, пойдем сюда, здесь что-то есть Шкафчик, например, шкатулка Бля, я, по-моему, кругами хожу, да? Пытаюсь понять планировку. Да как Кажется, ты ее... комната Эрин полностью отрезана. Кошмар, Чарли. Зачем он так с ней? Потому что ее проще всего напугать. Легкая добыча. Ого, да-да. Вспомни наше шоу. Это логика социопатов. Опа. А это, кстати, лифт. Ну, там еду учишься спускает, еще всякие штуки. Так, проход, дверь открыта. Меня она напрягает, конечно, но можно пройти. Так, здесь ничего интересного, здесь тоже. Ну, вроде все, что я смог, я посмотрел. Что за херня? Это ребенок. О, класс. Ты тоже это слышишь? Я боялась, что у меня крыша едет. Откуда а звук? А эти остальных найдите источник детского голоса. Под лестницей, стопу дняк. Нет? Просто такая слышимость хорошая была. Так, ладно, здесь заставлена мебель и все. А, стоп, может и получишь что-то есть? Просто... Блять. Нихера, я молодец. Монетка. Да, мало от монетки я собрал. Для... А, не коллекции открывать. Хотел спросить, для чего они? Но они нужны, чтобы открывать коллекции, когда закончишь игру. Так, здесь ничего нет. А так у двери стоит, пока мы не откроем, да? А, кстати, сейчас катсцена, блядь, нельзя руки играть, Привычка. Да, я так и думал. Сейчас так и будет, да? Какую кнопку? Какие-то кнопки сейчас будут, стоп Опа. Холодильник. Не-не-не, вы чё, не ходите вы в холодильник? нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет так, и, блядь, даже не думайте. Блядь, даже не думай туда идти. Блядь, ну вы же замерзнете здесь, хуя. Блядь, а я говорил. Вы идиот и в холодильник, блядь. Ну, заебись. Охуен. Мы в долбанной матрешке. Где? Ну, в матрешке. Ну, кукла внутри куклы, внутри куклы. Крыша поехала этого не хватало мы застряли на кухне в пустом отеле на частном острове даже если выйдем отсюда то как выбраться из дома? И... О -о -о. или с острова давай решать проблемы по очереди оно двигается? Кухня. Давай, ты права оно двинулось это блять тело блять Натали и Морелло. О, это что? Да-да, блять, твою мать. Он это, ее на крюк, да, Серьезно? Скажи привет прошлым посетителям. Да ладно. Может, блять. Саска на ее повесил. Я тебе даже подсветил, чтобы ты увидел получше. Неплохо, но так в морозильнике. Она, наверное, еще живая, кстати. Просто Холодина. задохнулась. В пакете же полностью. Ну, как бы, сама себе вакуум создала. Пытаясь дышать. И все, и с концами. Так, дверь, которую можно попробовать открыть. Ну, это свиные части, понятно, чем-то питаться надо. Хотя я сначала потому, что Чарли. он человечный кушает. Я нашла выход. Вот, дверь на петлях. Наверное, не так сложно будет выбить. Отойди. Сейчас, ебать, он выбил Это что-то новенькое. Отойди! Отойди! Хватай! Понятно, минус. Опа, и зажигалка. Выронил зажигалочку свою. Чарли? А, все, в концами. Так, а она как выберется? А, это осталось ждать, да? Там точно кто-то был. Ебать, я на тебе не может успокоиться. Ну ладно, включай так уж и быть. Я, я, я не могу, не могу так. Дыши Вдох, выдох. Ну, давай. Ждем, ждем, ждем. Или мы ничего не услышим, типа? А, то есть катсцена будет сюда с момента до момента, типа, все на месте. Ну понятно, ладно, я выключу. А, это она отрезки меняет. Все, я понял. Вот твое доказательство, мать твою. Там правда был кто-то. А, дальше. Ага. А, громкость побольше делает. Вот и голос. Опа. И дверочка прикрылась, Надо показать им. Сейчас ты, Стоп. блядь, ходишь. А дверь тоже уже закрыта. Вот тебе веселье началось. Я же просил оставить ее открытой. Сейчас, блядь... Народ? Ау! Эй! Они еще и по парам разбежались Марк! Бля, она одна Джинни! осталась Совсем одна <плёк> Опа А там пылище У -у -у. Ты взяла с собой этот Пш -пш. Как он называется-то? Ингалятор Блядь, а если я им не воспользуюсь? Ладно, хватит Нечего так трястись Так, еще два Ага, фонарик взяла ингалятор. Сейчас она зайдет, и нам надо будет потратить ингалятор. У нас останется всего один. Нужно ли его сейчас тратить? Или она сейчас сознание потеряет? Курс изменен. Блять. Я не потратил ингалятор. Бля, я так буду ходить. Без, без это самое? О, заебись. Ладно, похуй. Пойдем так. Надо было, надо было вдохнуть ингалятор все-таки. Бля, что я наделал? А почему я теперь не могу вдохнуть ингалятор? Ладно, похер. Лечение чего? А -а -а -а, натуральная мазь зме из змеиного масла. От лекарств сделан из лучших королевских кобр. Институт Сильвер Эш. Ага, кобры, Хорошо. Просто взял и ингалятором не воспользовался. Пизда мне, блядь. Ух ты. Какие страшные пацаны стоят. Он там телефон вижу. Все в крови. А что, ей лучше стало? Ой, и вправду стало лучше. Нет, так этим пацанам не подходи, он же в тебя воткнет сразу. Надо осмотреться. Так, тут ничего, тут тоже И тут ничего Так, это что, место, чтобы спрятаться, если что? Фонарик выключи Так, ладно, пока спешить никуда не будем Ну ладно, подойдем Слишком любопытный, чтобы не посмотреть на это дело Что за хрень? Я не понимаю, у них настоящие Тело и глаза или нет Ну игла-то понятно, ладно очень даже настоящее. Ты чего, его тронуть хочешь? А может не надо? Ну ладно, давай тронем, похуй. Фу, Бля. Что это, за е... Боже! Брена. это за инъекция была. А, ну теперь можно, да, их осмотреть? Блин, а выглядит не так. Такие кристальные глаза. Блин, по-моему они живые. Но интересно реально не очень похоже на аниматроник. Он даже видите, ему рот прикрыл. Ладно, пофиг. Хрен с ним. Не настолько страшно, как я подумал. Так, там, ага, проход дальше. Что сейчас было? А, уведомление, типа, сообщения. Блять, вот же там? сучка. Лорел. Что там за милашка на фотке, которую ты запостила? Прямо в твоем вкусе. Ты такая предсказуемая. Кто Эрин? Я тебя умоляю, я люблю крутых стерв, а не робких лесных феечек. Она скромница? Тупица, вечно ходит с растерянным лицом. Понятно. Ну, это подделанная, наверное, переписка, чтобы, ну, нагнетать. Так, ладно, идем сюда теперь. Я не очень понимаю, где я хожу, но да ладно. Опа, что это? А, подровнять. Отверните дьявольский напиток с доктором Холмсом. Чудесное исцеление. Слишком долго. Пристрастие к алкоголю осуждалось исключительно с точки зрения слабости характера и отсутствия моральных устоев. Однако поразительные открытия известных врачей показали, что алкоголизм это болезнь, такая же как сифилис и холера. И излечить ее можно только поняв это. Но, хотя препараты от алкогольной зависимости начинают появляться на рынке, жадность производителей делает их недоступными для простых людей и без того стоящих на грани разорения из-за своего злоуполучного зло недуга. Ответ на эту острую общественную потребность представил. Практикующий врач из Чикаго Генри Холмс, который на свои личные средства основал институт Сильвер Эш, обеспечив доступные методы лечения для пьющих слоев населения. Уже сейчас доктор До, добрый доктор добивается замечательных результатов с теми, кто посещает его клинику. В институте Сильвер Эш не прибегают к молитвам, что-то неразборчиво, возваниям к Всевышнему. Единственное условие довериться доктору Холмсу и его чудодейственному средству, запатентовавшему, но очень доступному составу из секретных ингредиентов, включая чистейшее серебро, добываемое в шахтах серверный докон. При приеме внутрь трижды в день, в течение четырех недель, это лекарство, что там неразборчиво, наверное, способно изгнать пагубные пристрастия пациента. В самом деле, после месячного курса лечения в институте Сильвер-Эш, под строгим руководством доктора Холмса, от вашего прежнего дурного характера, мало что останется. Институт Сильвер-Эш. Ух! То есть, вот такую клинику он типа основал, чтобы лечить людей от алкоголизма. Эрин, Джейми? Эрин, ответь. Э ты где? Ты слышишь, что происходит? Ты в опасности. Как ты? Послушай меня, делай, как я скажу. Так, не-не-не, не не, давайте, что происходит? Джейми, что происходит? Где ты? Я не Послушай. Так, так, так. Слушай, там есть шкаф. Залезь в него, давай. Что за ерунда? Тяжься, Эрин. Зачем мне это делать? Что происходит? Эрин, скорей, просто поверь мне. А? Опа! Шкаф. Шкаф. Блядь, где шкаф? Где шкаф? Беги в шкаф. Да поверь! Конечно, поверь! Пейки в шкаф, блядь, дура! Еще не верить, блять, этим. С работником, конечно. Так, у нас есть еще ингалятор есть. Кстати, как она нам что передала? Блядь, а если это он? Блять, а если это он по записи? Пизда. Блять, а если это правда он? Тихо, блядь. Нет, ты что-то громко клетышишь? Тише, блять Никого нет. Бля, мне кажется, он сразу догадывает, что он в шкафу. Стопуду, там вижу везде камера. Ладно, он посмотрел и ушел. Все. Опа, оглянулся, оглянулся. Сейчас вернется. Да, сейчас свет выключаю такой. Опа. Пиздай. Бля. А, нет? Реально, он просто выключил свет, чтобы уйти. Да ладно. Ладно. Чарли! Джейми! Ты где? Так, Куда а как она сообщение передала? Надеюсь, спокойно сидят и ждут, когда мы придем. Кейт, посмотри-ка. Опа, в решеточке все. Что за фигня? Мы. Мы что, заперты? Похоже, на то. что О, набор раньше будет. Что? Слышишь? Это они? Откуда звук? В ресторане кто-то есть. Ты ж, бля. За Записал все весь на все голос. Взоры, ты в сердце этого шоу. Ты Им плохо. Людям. Только волос не всем что хватает. За херня? Не на всех, парики нашел, смотрю. Некачественно, некачественно. Марк, ты что делаешь? Не подходи к ним. Так, заверение. Спокойно. Это куклы, наряженные как мы. Странно? Да. Повод паниковать. Ой, Ой блядь. Спасибо, спасибо. Так, не понял. А, можно осмотреть, да? А Давайте посмотрим. Это просто пиздец. Ага, что смотрите. Что чертовщина? Я же не на себя хотел посмотреть, а на другого манекена. Или я могу на каждого посмотреть манекена? Могу. Бля, так не поворачивайся на меня, я тебя прошу. А, кулон. Кулон. Сейчас напугает? Напугает? Нет, не напугает. Но можно на каждого посмотреть. Ага. Давайте посмотрим, почему нет. Кто-то нас точно должен будет напугать, отвечаю. Вот я прям сейчас жду этого момента, прям... Но это как бы, ну, логично. Что кто-то двинется, там, напугает нас или еще что-то. Или нет? Я так для галочки смотрю на них, да? Жесть. Так на него похож? За пару часов это все подготовить просто невозможно. Да. Так, ну я посмотрел на все. Так что, опа. Слышишь? Шаги. И они все ближе. Надо спрятаться. Ну, хотя... А, сюда. А, о. Дышать. Ага, ага. Ага. Вот мы можем. Так, а что там внизу пепельница? Хватай пепелку. О, правильно, правильно. Блять, а если это кто-то из своих? Не-не-не, стойте, стойте, это же может быть кто-то из своих. Блять, не видно, не видно нихуя. Ладно, хуй с ним. А, свои. Джейми. Слава богу. Я что то так, так и подумал. Я рада вас всех видеть. Она Нам просто тоже шла, хаб, в, в нашу сторону, поэтому... Так, уточнение э, или сопереживание. Блять, думаю, думаю. Если я уточню, то это, как бы, логично. Мы хотя бы узнаем чуть больше. А если... блять, ладно, уточни. Что с вами произошло? Вот, вот Дю так Дюмет убил смотрителя. Что? Мы сами видели. Дюмет? Это ловушка. На нем была маска, и я знаю, что это бред, но я не шучу. Теперь он хочет убить Эрин, надо идти. Так, постой. А где Чарли? Не О. знаю. Мы разделились. Этого не может быть. Ну, чтобы когда наши тела найдут на другом берегу. Это что, прикол такой? Отрицать. Тела убьют. Боже, заткнитесь! Убьют. убьют! Ты понял еще психоне, да? Ух это ты что? ж ебать, глаз настоящий. Это стекло, муляж или от зверя какого-то, точно? Не похоже. Не-не-не-не. он оптимист, конечно. Да не трогай ты это, блядь. Не трогай, ты что, ебанутый? настоящий, он настоящий, блядь. Это уже перебор. Ебать, ты зачем он трогал? Into, Нахуй ты его трогал? А, она его понюхала, наверное. Бля, держитесь ближе. Бля, ебаньку. Закрыто. Что происходит? Бля, держитесь, пожалуйста, ближе друг к другу. Если нельзя открыть какие-то двери, держитесь поближе друг к другу, ну, пожалуйста, блядь. В чем сложно? Иди сюда. Сейчас вы, блядь, поиграете, нахуй. В игру с ловушками. Ну, загадками, загадками с ловушками. О, почнулся где-то. Так, у нас еще какую-то дверь нельзя трогать. Я, кстати, помню, блядь. Не знаю, сколько прошло уже момента, как я нашел ту картинку. Блядь, столько картинок, наверное, пропустил. Боже, <сосы> зажигалки нет. Кто зажигалку спиздил? Ублюдки. Так, есть шанс, что он где-то сгорит. Когда будет лапать дверь? Просто вот сейчас же все-все-все начинается, поэтому нужно быть аккуратным. Я просто думал, это предыдущая будет дверь, когда он пытался ее открыть. Но нет, там даже с огнем ничего не связано Надо было. Выбираться. Надо. Найдите выход из подвала. Опа, ключ какой-то. Бля. А вот огонь. Подсказка. Подсказка. Это она самая? Галерея, да? Не знаю, короче. Ладно, я не прочитал название, чтобы он просто быстрее с этим предметом разобрался. Так, а это что? Ага, это подвал. Джейми, ты там? Ну я уже полностью бесполезно. Я живой. Ну я хоть попытался. Они хоть, может быть, будут в курсе, что я живой. Но еще неизвестно, через сколько он очнулся. Он же ударился головой и потерял сознание. У нас есть ключ. Понятно, мы можем открыть. Хорошо. Так, и пройти дальше. Отлично. О, сейчас тут куча всего. А что, мне не покажут, да? Никак книга называется. лог Генерал-контракт. Ну понятно. Так, ладно, с книгой ничего интересного нет. А, у ее... Блять, он ее откроет. Ой, сколько читать ты, убнишься. <coughs> Дата, время, потом идет событие и подпись. 17.01.17-17.19. Большая часть бригады прибыла на остров. Оборудование перемещено в отель. Встретились с владельцем отеля мистером Беллокнопом 18.01.17.17.31. Начата оценка на месте. В подвале отеля начаты земляные работы 21.01.17.18.23 неразборчиво. В 02 02.02.17.16.52 работы на первом и вторых этажах идут полным ходом по плану. Часть оборудования пропала. Мы подготовили отчет и запросили замену у мистера Белкнопа согласно действующему договору. 05.02.17.18.42 Джеймс Келли покинул проект. Он оставил записку, сославшись на чрезвычайную ситуацию, но напрямую ко мне не обращался. Отчет будет оставлен позже. 07.02.17.18.10 установлен первый комплект движущихся стен. Получена копия чертежей для мистера Белкнапа. 10.02.17.17.03. Значит, монтаж опор потолка подвала. Завтра, ну, то есть неразборчиво. 13.02.17.17.07. Неразборчиво. 14.02.17. Неразборчиво. Так, следующая страничка. <кхм> Дата, время событий. Так, понятно. 18.02.17.16.48. Боби бросил меня на произвол судьбы. Это уже второй надежный человек, который прекращает работать над этим проектом. Значит, ремонт бара. 17.54 не разборчиво, не разборчиво, не разборчиво, 17 года, 17.42. Прокладка труп в подвале завершена. Ремонт второго этажа будет завершен на следующей неделе. 03.03, 03, 17 года, 16.36. Ремонт бара завершен. 4 Ну, это все А, тут март, апрель и май. А 04.03, 17, 16, 58. Работа идет хорошо. Если что не случится, уложимся в срок. Ну, остальное неразборчиво. В 17 17.03.2017 года в 15.48 неразборчиво нам удалось восстановить что-то. Установка всех неподвижных стен завершена. Всех подвижных стен. 17 года в 14.58 установлены приемники сигналов. Участились сообщения о пропаже оборудования. Продано третье заявление на замену... А, на замену за месяц. Ух ты, блядь. 25.03.17 года. .17 17.03. Проект завершен в согласованный срок. Владелец просит провести дополнительные работы в СПА под отелем. На острове осталась лишь небольшая часть бригады. Поэтому мы проведем первоначальную оценку затрат. Пока дожидаемся ответа от Келли. 26.03.2017. 17.21. .17 Получено сообщение от Келли. В отеле остался косяк бригады. Лора, Моника, Райан, Фрэнк и я. Мы продолжим работу в СПА до завершения остатки остальных 27.03.17 года неразборчиво Райан пропал оставив записку о том что у него заболела мать я уверен что его мать умерла много лет назад попрошу разрешения у мистера Бакта по связаться с ним уже одна подстава такая интересная опа секрет найден 29.03.17 Лора закончила монтаж системы громкоговорителей вместе с мистером Белкнапом. По его словам, после завершения работ ей стало плохо, и он предложил ей заноч... заночевать в одном из номеров. До сих пор нет сообщения от Келли о том, где остальные члены бригады. 30 марта 2017 года в 9.52. Что происходит? Лора не выходит из номера. Моника молча ушла, а я не могу связаться с Келли. Завтра вернусь на материк вместе с Фрэнком и Лорой. Это кошмар какой-то. Ну, уже понятно, что здесь уже начали убивать, и люди начали пропадать. Что? Опа! Кирпичик. Это еще что? Он за ним следил в этот момент, как я читал эти записи? Да вот же, блядь, он тут прямо из стены смотрел. Вы че? Слишком палевно. Так, ага. Фотка. Давайте левую посмотрим. Чикагский убийств убийца, жертва первой, причина смерти, травма и брюшной полости. Ухо жертвы было отрезано очень острым предметом. Возможно, скальпели. Так, положи, давай правую посмотрим. Добери ты ее в руки. Так, ух, блядь. Второй ага. Полагаю, вы читали мой отчет о первом? Тот же почерк. Неизвестный мужчина много колотых ран. А если я взял фото? В нижней части живота раны такие же, как были у первой жертвы. Форма входных отверстий позволяет предполагать, что орудие убийства было тем же самым. Похоже, мы столкнулись с коллекционером. В этот раз было отрезано левое ухо. О -о -о. Разрез ровный. Вероятно, скальпель или опасная бритва. Учитель. Очень аккуратно. Просто мастерски. Почти без крови. Когда это сделали, жертва была мертва, вероятно, уже минут 30-40. Здесь два случая различаются. Если помните, первой жертве вырвали зубы при жизни. Явно было много крови и криков. Парень учится. о о, -о. Так, а да, прочитать, а прочитать. Uh, Чикарское убийство, жертвы 2 Причина смерти, травма брюшной полости А, у жертвы вырваны все зубы А, все, понятно То есть мы, мы как-то прочитали немножко Подождите, у первого же ухо было, а у второго зубы Так, ладно, пофиг Так, это мы посмотрели, хорошо Такое ощущение, как будто он специально все эти улики Оставляет для нас, чтобы мы Как герои узнавали немножко о нем Интересовались все этим А потом нас убивал Ну, чтобы, типа, мы его не раскрыли Что очень логично так, граммофон, можно музычку подрубить. Так, это камера. Ага, это камера. Ну, включай. Так. Он даже, видите, монитор оставил включенным, чтобы. Опа! Проход открыт, музыка включилась. И дверь открылась, ну, естественно. Так, здесь у нас что? Опа, какой человек привязанный? Что, тоже попался? Выберусь, пришлю к тебе спасателя. Пришлешь, конечно, знаем мы, блядь. Так, не просто так он здесь привязан, если честно. Найдите выход из подал, доберитесь через параллельные ворота. Ага. То есть... Ага. А открыть вообще никак а нужны магнитке да да она на магнитке а предмет там какой-нибудь использовать вообще ничего нельзя жаль он так просто попробовать мне кажется что там уже кто-то есть кого сожгут если мы сейчас откроем да а, какие ворота откроются Ага, эти. А эти остались закрытыми. Или их просто надо толкнуть. Блять, он так мигает, как будто надо прям подойти, прям обязательно прям. Толкнуться. А, просто посмотреть, можно. Расфокусироваться там. Никогда нельзя. Ладно, понял. Понял, не дурак. Так, на полу вроде ничего нет. Идем дальше. Так. Что у нас здесь. Еще один переключатель, понятно. Опа. Это что такое? Опа. Ладно, он мог... А, ну вот так и тот самый кирпич. Да-да-да, это тот самый кирпич. Все, он как раз за нами наблюдал. Ну, я же говорю, блядь. То есть он уже здесь был. Бля, походу сейчас либо махач будет, либо нас просто прирежут. Одно из двух... Ну, поехали так эта дверь открылась хорошо ага, а а это закрылась понял так и где мы это меня это все так напрягает Блин, а чё здесь всё так завалило? Так, никаких монеток, ничего не валяется вроде бы. Опа. Так, это, кстати, газовые бочки. Опа, шкафчик. Ага. А вот и карточка. Ого. Ага. Опа, слышу. Открываем монетка все ради монетки ну ладно что могу сказать не валяется а так в шкафчике лежит он ее так просто в карман положил как будто знаете ну есть и есть может продаст потом дорого если выживет вот здесь вот газ кстати можно перекрыть да если постараться ну как бы чуть-чуть там приложить усилий понятно здесь в принципе ничего нет здесь только рычаг есть дальше да Ладно, что жмем? Огонь. Ебать, там кто-то кричит сильно. Я кого-то жжг, походу, реально. Пизда. Бля, еще на эти крики возвращаться. Опа. А тут больше ничего, нет? Какие-то записи, которые нельзя прочитать. Так, ладно, я чуть подальше отодвинусь от мониторочка, пожалуй На что то что-то так близко прям у Меня прямо так это Уже напрягает Но я точно кого-то сжег? Сто пудня Как бы дедукция Но он, наверное, к этому меня и вел, Чтобы я кого-нибудь сжег Зато все двери открыты Так, ну, вроде больше ничего не появилось Больше ничего не мерцает нигде да, походу реально я его жег. Да. Я бы, знаете, я бы сказал после слов про спасателя, я бы сказал, о, я смотрю, тебе уже не нужны спасатели. Блять, вот она дверь! Вот она она самая. Да, вот здесь он может сгореть, если мы попытаемся открыть дверь, судя по всему. А я бы туда не шел. Ты просто посмотри на это, ты дурак, что ли? Ты готов сюда зайти? Опа! Сигареты, Ха, все ради сигарет. Красавицы мои. А, Слава это Парадайс, или как они там называются? Дождался. Это а зажигалку ты проебал? В моей жизни. Так как же так? <laughs> зажигалку спиздили, пиздюлей, блядь. Опа, газ включили. Дверь закрылась. А, это дверь закрылась. Так, эти пытаются выбиться. Так, сейчас мы можем кого-то потерять. Если бы не видение, мы бы его потеряли. А мы теперь знаем, что нам нельзя открывать дверь. Опа, в баре нету манекена. Подвал. Держитесь, да, вот так вот. Близко друг к другу, близко. Что он делает? Пизда, они сейчас видят, как он, как он это самый в опасности, да? Все, пиздец. Газовая камера. Не дотягивается, да, до ручки? Так, он да тут. Он не сможет открыть дверь. Ручка поворачивается вниз. Как бы он не хотел, да, он не сможет открыть дверь. Угу. Решетка. Вот здесь мы будем сваливать Бля, тяжелая Но до ручки он никак, он никак не откроет дверь Давайте будем реалистами А вот и газ подъехал А решетку еще есть шанс поднять Если, конечно, психануть И прям до последнего стараться Но ни в коем случае Нет смысла пытаться дверь Если он рука даже не дотягивается Эй, Даже пальцами до ручки Я здесь. Он ее не провернет вниз Эй. вообще никак Опа, привет, братан ты к нему в глаз, блядь, посильнее, на, Чтобы тот охуел. Блядь, тут столько газа, что эта комната бы заполнилась. Хватай зажигалку, блядь. Ты что не зажигалку? Хватай, идиота, кусок. Он же, кстати, обгорел. По нему уже видно. Нет. Что ты делаешь? Стой. О, сзади этот стоял. Этот. Этот самый стоял сзади. Стой. Не надо. Пизда зажигал, зажигалку ну, ты просто схвати понятно все в огне хоть и был взрыв но все в огне так дверь мы не трогаем логично там мы точно сдохну там этот вот там этот стоит смотрите, смотрите смотрит стоит блядь. ждет когда я выбор сделал то есть он точно реально сдохнет если мы сейчас попытаемся открыть дверь все пропал решетку решетку решетку дверь я вот я еще раз говорю нет смысла трогать дверь вообще никаких смыслов трогать дверь нет селенок не хватает? Блять, давай! Мы уже видели? Мы уже видели это? Нам дадут? Давай нам. Я тебе сейчас помогу. Дай мне сил. Горит, горит, смотрите. Сил мне дай, я сам открою решетку. Во, смотрите, смотри, получается. Получается. Давай! Хули ты сидишь! Жарко! Не сиди, блядь! Решетку толкай. Да нахуй ты на эту дверь смотришь, блядь. Решетку толкай, блядь, идиот, кусок ты не дотянешься, ни Давай, давай, давай, решетку. Но я... Кому сказал? Не трогай эту ебаную дверь, я тебе говорю Не трогай, вот Лезь, лезь туда, лезь в решетку И все, и лежи Лежи, лежи, все, все, все, все, все. не трогай Все, лежи Ты что, не ебан? Подожди, стоп, нахуя? Стоп, зачем? Она же, ну, не плотная, зачем ты закрыл решетку? Стоп, чё? А, ну ему горячо, понятно, от решетки идет жар. А лицом надо было вниз, ну, вниз надо было перевернуться. Ну, больно, да. Сейчас он умрёт? Нам сейчас покажут, как он умрет, или нет? Не, ну он либо сгорит, типа, либо нет. Ну, кричит он, ну, там, естественно, там жарко. Там прибавилась мощи. Сейчас тоже, наверное, при... А, так вот зачем он задвинул решетку. Все понял. Ну, чтобы когда Дюмет посмотрел... Если он выживет. А он, скорее всего, выживет, туда Ситуация у наших друзей накаляется. Чар а, подсказка, спасибо за подсказки. Спекся. Что, все Сложные реально? Сложные личные отношения влияют на совместную Так работу, ты же стоял смотрел, блядь, в этом. Но, похоже, момент. Марк и Кейт все же справляются. Они же узнали друг о друге что-то новое. Да чего У мистера Дюмета сложная аниматроника. Зажигалку можно было спиздить, кстати И весьма Слишком реалистично глупо. Мне интересно, где он берет детали Они уже были Думаю, на данном этапе справедливо дать вам небольшой совет Сравнять шансы А я не против Что скажете? Блядь, а че, а почему нет? Можно, наверное, взять, да? А давайте возьмем, да почему нет? Почерпнем вдохновение в так, работах Артура Конан Дойла. Похоже, наш друг Герман Маджи так любил Шарлока Холмса, что взял его фамилию. Ага. Хм. Вот. Хм. У него первоклассный ум. Он сидит неподвижно, словно паук в центре паутины. Но ага. у этой паутины тысячи нитей. И он улавливает вибрацию каждый из них. Ага. Надеюсь, поможет. Суб, это все подсказка, вся, блядь. Так, он сидит в центре в, в паутине, улавливает каждую паутину. Ага, хорошо. Возможно, есть какая-то центральная комната. Вам лучше вернуться к делу. Да, Упер хорошо. Заебись. Блять, если он умер, то обидно. Потому что если он при двери, при двери умирает, и здесь умирает, то это нечестно, блядь. Скрипт ебаный. Они, получается, видели, как он, да, спекся в этой решетке. Вот, они, видите, все думают, что он умер Пиздец, походу, реально погиб Я... Я мог помочь Как, блядь, как? Они втроем Блядь, надеюсь, они не разделится. А вот и аппаратура, ебать Он реально сидит за какой-то аппаратурой в целом Что за Тот кричит. Ага. Это снизу. Вдруг это Эрин. Нифига. Черт. Это ловушка. Это единственный выход. Так что скоро узнаем. Вы че, блять, вы че всей толпой туда сейчас, блять, еще наверное, может за руки возьмемся? Ну конечно, давай, давай, иди один, чтобы тебя там расхуевертило. Да, на этом мы, наверное, закончим на эту серию. Неплохая серия, если мы его потеряли, Думаю, я очень. Не стоит. Я очень буду обижен на эту игру, потому что получается скрипт, где мне просто убивают героя, потому что коллекция, да? Секретов мы немного нашли, потому что вот даже картина, да, по-моему, вот эта. Да, вот! Вот, вот здесь он сгорает, прям прям видно, как он горит. Там же не, ну, не показано. А раз уж нам показывают, как он горит здесь, значит, там он должен был выжить. Поэтому если он, сука, не выжил, пизда ему. Упрямство, романтика, противостояние, остроумия. Ага, а если Эрин? О, Джейм предложил О, у нас очень хорошие отношения с ней С ней у нас вообще никакие отношения нейтральные С Марком, судя по всему, тоже С Чарли хорошие отношения У нее с Чарли А, упрямство Ну, это такие, типа, средние, да, отношения? Ладно, не очень понимаю Ну, секреты, понятно Я внач... вообще не понял, как я вначале столько секретов пропустил блядь, до десятки о, oh, кстати, я понял. А, -а, -а, а, они не рандом, они рандомные, все, я понял. То есть они не, ну, не по очереди идут. Все, я понял. Мы же посмотрим сейчас секреты, да? Они больше, Блять, они будут, они будут. А, то есть пока я не нажму, они будут так работать. Все, я понял. Ну, моральные принципы уже, ладно, пофиг. Вот ну, такая вот интересная серия. В общем, подписывайтесь на канал, на Телеграм. Ссылочка в описании. Спасибо за просмотр. Предлагайте игры для обзоров в комментарии также в Телеграме. Всем буду рад. Всем до новых встреч. Pa' acá, para.